8 декабря Высшая школа бизнеса Казанского федерального в очередной раз торжественно выпустила менеджеров международного уровня, которые обладают глобальным видением и транснациональной культурой, способных к поиску оптимальных решений в любой сфере бизнеса. Прошедшая работа помогла сформировать из нынешних магистров школы профессиональных управляющих на основе усиления и развития предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте. Выпускники Высшей школы бизнеса приобрели на продвинутом уровне новые знания об организациях, действующих в современной деловой среде. Выработки компетенций по их применению в различных, в том числе нетипичных деловых ситуациях, полученные на руки дипломы являются ярким тому подтверждением. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.